Так, поздравляем всех, 11 учеников получили сегодня инициацию, мы по традиции поговорим, это очень важно прежде всего для вас, чтобы перевести эти тонкие процессы в осознание, но мы комментируем иногда, в потоке, что получится, начнем с первой ступени, двое учеников пришли первую ступень, Елена, город Москва, машите, пожалуйста, Елена, первая да, ступень, здравствуйте. да, да. Здравствуйте. как себя чувствуете, видим вас? А угу. меня слышно, да, слышно, да. слышно. Я хорошо. Очень сильно ладошки горели. Mm -hmm. Хотелось их разъединить, но я держала. Mm -hmm. В общем, энергия чувствовала. Mm -hmm. Хорошо. Спасибо, что поделились. Спасибо. Практикуйте. А теперь самое главное практика. Добрый так И еще Спасибо. Эльмира, город Екатеринбург. Эльмира, включите, пожалуйста, звук. Вижу вас. Как себя чувствуете? Ну, такие ощущения необычные, mm -hmm. если честно. Ну да, тоже прям руки горели. У меня, когда вы назвали наши имена с Еленой, у меня даже какая-то легкая вибрация по ладоням прошла. Необычно. Mm -hmm. И это, ну, прям чувствуется как-то жарко стало. Mm -hmm. Это Спасибо хорошо. Спасибо большое. Да, жар, это поток, почувствовали, все замечательно. Да. И теперь практикуйте. Поздравляю Спасибо, вас. что поделились. Спасибо. Идем дальше. Вторая ступень. Четверо учеников. Яна, город Краснодон. Так, Яна, вы у меня на WhatsApp. Я сделала громкую связь. Как себя чувствуете? Да, хорошо. Я не слышно? Да, да, слышно. Только вы теперь нажали на кнопочку без звука и убрали звук. Вот сейчас а, слышно извините, опять. Извините. Да. да, вот сейчас слышно. Как Ой. себя чувствуете? Очень замечательно, такое неописуемое чувство, наполнение, мурашки почти хуже, а, аж до головы дошли, не могу успокоиться, даже такое наполнение было. Mm -hmm. Хорошо. Ну, замечательно. Хорошо. Да. да, принимайте этот поток. Может сегодня весь день быть необычное ощущение. Наблюдайте, не сильно анализируйте, просто чувствуйте не их. Не оценивайте. Да. Да. Тело просто должно... проживайте Тело как бы адаптироваться еще должно, потому что во время инициации сознание как бы скачок определенно делает. И тело может еще не, не быстро успеть у некоторых. Вот. Поэтому наблюдайте и практикуйте. Спасибо, что поделились. Так, выключаю громкую связь. идем дальше. Александра, город Екатеринбург. Так, Александра тоже на WhatsApp. И делаю громкую связь. Как себя чувствуете, Александра? Да, здравствуйте. здравствуйте. Я хорошо себя чувствую. Но mm -hmm. во, во время вот глубокой медитации у меня прямо как будто наоборот. Я куда-то глубоко-глубоко-глубоко погрузилась. А вот когда уже имя произносили, вот в этот момент... Легко-легко прямо стало. Светло-светло внутри. Ну, в общем, mm -hmm. хорошо. ну На второй ступени мы же работаем с нижними чакрами. Да? На первой ступени верхние mm -hmm. чакры, на второй ступени нижние. В нижних чакрах очень много таких вибраций, которые могут и не очень комфортными быть. Это нормально абсолютно. Хорошо, что вы это прочувствовали. Вот сейчас со второй ступени у вас как раз будет инструмент чистки. да Вот практикуйте его. Mm -hmm. Есть, значит, что почистить. Если были хоть немножко дискомфортные состояния, значит, есть что почистить, как раз с этим и займетесь. Хорошо? Хорошо да, спасибо, спасибо. спасибо, что поделились. Убираю громкую связь, практикуйте. Да, вторая ступень очень важна, потому что начинается чистка. В наше время такая глубокая энергоинформационная чистка на таком программном уровне необходима каждому просто. И это действительно то, что дает мощные результаты. Дальше идем. Вторая ступень Анастасия, город Раменская. Пожалуйста, помашите, чтобы мы вас увидели. Да. Включен звук у вас. Как себя чувствуете? Скажите да, что-нибудь. Да, да, слышно? Да. Слышно, вот сейчас слышно. Как себя чувствуете? Что-то что у меня зависло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Хорошо себя чувствую, спасибо. Прям ощущается, что это была вторая ступень, а не первая. Ни таких эмоций не было, как на первой. Прям так, так все основательно, структурно, что значит нижние чакры гармонизируются. Необычно я видела э, Михаила, а за ним такая команда огромная на тонком плане. Это было очень удивительно и красиво. Вот через вас столько учителей и э, физически да, проявленной материи, которые в тонкой материи духовных учителей. Благодарю. Замечательно, очень интересный образ. Спасибо, что поделились. Теперь практика. Да, практика новая. Практикуйте. Добрый, Добрый путь. путь. Спасибо. Так, и Фатима, город Новосибирск. Фатима э, пришла сегодня, да, вот вас вижу, сейчас пару минут скажу, э, пару слов вернее. Фатима пришла на повторную инициацию, хочу прям пару слов об этом сказать. Для практики повторные инициации не нужны, то есть вы один раз проходите и у вас всегда этот инструмент с вами, даже если вы вдруг... Сделайте перерыв и всегда можете вернуться к практике но очень хорошо приходить на повторную инициацию, когда допустим все прошли или давно не были у нас и побыть в нашем потоке пройти предварительную практику которую до инициации мы как бы с каждым делаем вот для этой цели да, можно приходить на инициации фатима как себя чувствуете сегодня. Слышно меня? Да, здравствуйте здравствуйте всем. Слышно. Здравствуйте. Чувствую себя сегодня замечательно. Ручки горели <свеч> даже круче, чем первые два раза. До сих пор потеют. И еще появилось новое ощущение. Были такие прям зеленые вспышки периодически перед глазами интересные. Они так то мелькали, то появлялись, то исчезали. Вот. Ну, к сожалению, <свеч> не знаю... Наверное, надо еще поработать. Был дискомфорт между левой лопаткой и позвоночником. Uh -huh. То есть не могла долго ровно сидеть. Uh -huh. вот. Ну а так в целом... Маленько даже захотелось спать, что ли, отдохнуть чуть-чуть. Да, это расслабление, вот. это хорошо. Да, да, То, да. То, что левая лопатка, ну вот что-то с эмоциями ну, сложили, что-то неосознанное, когда сзади болит что-то там, какой-то блок, mm. значит, если дискомфорт, да, какой-то инертический блок, да. потому что реминициация очень мощный поток, и он проходит через вас, и если вдруг дискомфорт, mm -hmm. это тело показывает, вот здесь есть... Какой-то дисгармоничный uh -huh. параметр. Да? И поэтому уделите внимание этой теме. Если на уровне четвертой чакры это больше эмоции и какие духовные параметры. И просто практикуйте. Вы тоже не обязательно застревать на этом этапе. На, ага. на причину поработайте. То, что вот вы теперь уже умеете со второй ступени мы начинаем работать с причинами сложных ситуаций, ага. дискомфорта, болезни, еще чего-то. С причиной надо ага. поработать, на гармонизацию поработать и просто практиковать чистку. Оно все сгармонизируется. Да, обязательно. Чтобы, а чтобы ну, этого ага. не было, проживайте эмоции. Да. Просто Нет, проживайте, хорошо. В да. прошлый раз, человека. получается, я... Uh -huh. Галопом по Европам, быстро-быстро, мама заболела, слегла, прооперировали, и поэтому я как-то, видимо, в этот раз более осознанно к этому подошла. Uh -huh. В прошлый раз у меня даже зум вылетел надолго, еле-еле подключилась обратно. Uh -huh. Вот, сегодня все прошло идеально, uh -huh. и ощущений побольше. Ну, вы просто вот. готовы, скорее всего, сейчас, да. стали более готовы. Спустя год. Давно, да. Ну, всему свое время. Да. Зато mm -hmm. сейчас вот прям не откладывайте, начинайте практику регулярно, и это даст, конечно же, результаты обязательно. Если свобода от ожидания, да, всегда не забывайте. Да, да, хорошо. да. В прошлый раз были ожидания, в этот раз уже <другие> другое понимание. Mm -hmm. Хорошо, Здорово. ну созрели, всему свое время. Рады, что да. вернулись. Теперь практикуйте. Спасибо. Да, благодарю вас. Идем дальше, третья ступень. С третьей ступени. Так, у нас три ученика сегодня по третьей ступени. У нас начинаются родовые практики очень глубокие и девятиуровневая защита. Ирина, город Тимрюк. Машите, пожалуйста, Ирина. Да, Ирина, включите. Ой, я случайно нажала. Еще раз, пожалуйста. И он сейчас включится. Так, нет, давайте теперь я нажму, а вы согласитесь, и он включится. Да, да, как себя чувствуете? Здравствуйте, здравствуйте, Раберси. Я себя прекрасно чувствую, классно. Вы знаете, вот в эту практику, первую практику я встала, у меня ладошки горели. Вторая практика тоже такая мощь, ступень степень, тоже такая мощь. А сейчас такое миротворение, так классно вообще, такие да и зеленые там не стыжки, а просто такая энергия красивая, uh -huh. и такие ощущения мягкие, мягкие, знаете, как будто вот качаю. Я uh -huh. вообще не хотела даже выходить из этого состояния, я вас благодарю. Замечательно. И продолжайте. Дальше учиться. – Хорошо, да, хорошо. Чувствуете это? Благодарю вам. Благодарю. Однозначно поймали баланс вот этот, вот когда ощущение такое укачивает и вам хорошо, вы однозначно да, да. в таком балансе иньянь вот. Так что рады слышать, рады видеть ваши а, такие вдох, вдохновленные, да, да. ощущения глаза. Так что практикуйте, практикуйте. Добрый мне. путь. Да. Так, идем дальше. Благодарю, благодарю, а, благодарю. Надежда, город Новосибирск, третья ступень. Надежда, помашите нам. Да, видим вас, только включите звук, пожалуйста. Да, как себя чувствуете? А -а -а. Да, здравствуйте, здравствуйте всем. У меня все хорошо, у меня также все проявляется жаром. После практики первой ступени у меня в ладошках жар был. Ну, когда я практиковала после второй ступени я сама чувствовала, что у меня вокруг меня жар, ну какой жар на инициации, это вообще не сравнимо, конечно. И я что заметила, у меня третья инициация всегда яркий солнечный день, всегда я думаю, может быть это солнце так на меня светит, это ты ну нет, этот жар теперь я уже поняла, ничем не сравнить, это энергия. Благодарю вас, буду практиковать. Еще добавились у меня э, аффирмации, mm -hmm. потому что надо проработать вот так раз свои mm -hmm. бессознательные между лопатками. Вот. накопила кучу аффирмаций, буду практиковать вот в третьей ступени. Благодарю. Замечательно, замечательно. Хорошее вот намерение. Солнечное настроение, здорово, когда, конечно, солнышко бывает, так что, да, все не случайно, знаки, пространство наше, как выстраивается, оно тоже не случайно. Вот. Солнце целительство символизирует, поэтому практикуйте целительство, да, замечательно. Спасибо. Я, я сегодня тоже, конечно, все подготовилась тоже хорошо, хорошо. и в таких Именно в, клуб, в, клубах, в клубах этого розового тумана. Угу. Да. Ну, замечательно. Да. Хорошо. Да. Настрой, да. Спасибо, что поделились. Спасибо. Так, еще третья ступень Галина из города Сочи. Галине пришлось уйти. Я написала на WhatsApp. Хотела поприсутствовать в вашем поле. Спешим на поезд. Галину поздравляем и благополучной дороги. Раз, раз на поезд. Дальше у нас идут каналы силы. Это обучение инициации по основным сферам жизни. Они у нас распределены по чакрам. Сегодня у нас только два человека на эти каналы. Вторая чакра, целительский канал силы. Там у нас 40 дополнительных символов. Такое углубленное обучение в целительство. Екатерина, Московская область. Екатерина, да, вижу вас. У вас включен да. звук. Как себя чувствуете? Да. Здравствуйте, Лидия, здравствуйте. здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, здравствуйте всем. Девочкам огромное спасибо за такое поле. У меня утро было эмоционально заряженное. Но не то, что какие-то там негативы, нет, именно вот, ну, просто вот, вот прям вот так вот я вся была активна очень. Думаю, блин, как же я расслаблюсь -то. Я только тела, просто не представляю. Вот ручки сложила, и все, вот так вот. Вот этот вот клуб розового дыма <свят> <свят> меня обволок настолько, что я вот, как Ирина, по-моему, говорила, mm -hmm. да, вот это вот покачивание меня тут же успокоило. У а, меня в этот раз был прям а, даже вот не жар, а мне кажется, вот я прям вся вспотела. Вот настолько вот я чувствовала энергию. Действительно, вот с каждой инициацией, Uh -huh. у меня вот ощущения более жаркие. Uh -huh. У меня всегда, в принципе, горели ладошки, но сегодня прям вот... И я абсолютно спокойно, мне очень не хотелось прям выходить, потому что первый инстанции мне было тяжело, у меня напрягалась спина, она как-то вот... Ну, был, был дискомфорт, и мне вот хотелось уже побыстрее, чтобы закончили. Uh -huh. Сегодня я прям... Ну, можете еще пять минуточек? <смех> <смех> вот. Благодарю, огромное спасибо за такой опыт, за эту инициацию, которая с третьего раза попала, ну, значит, нужно было, да, так вот, время, потому что действительно 40 символов, и все это очень так глубоко, и это время я еще как бы, повторяла, еще раз пересмотрела. Вот огромное спасибо. Мне очень здорово, и я прямо сейчас вот я успокоилась как-то mm -hmm. вот, вот эти эмоции они распределились по телу. Mm -hmm. и... Хорошо, Благодарю. замечательно. Здорово. Спасибо, что поделились, <свят> да. <свят> да, созрели значит именно сейчас, да, всему свое время, и теперь главное практикуйте. Спасибо, что поделились. Ну, Доброго пути. Так, и еще у нас Надежда из Финляндии прошла сегодня канал по четвертой чакре, это духовный канал силы. И пятая чакра, это кармический канал силы. Так, Надежда, я вас вижу, скажите что-нибудь, потому что звук не вижу где. Да, звука нет. Вижу вас, но звука нет вообще. Вы такая красивая сегодня в таком ярко... Uh, как назвать этот оттенок, не знаю, <laughs> между красным и розовым, но звука нет, надеюсь, все хорошо, вы кивните, все замечательно, uh, потому что даже... Mm -hmm. Даже вот я вам включить этот звук даже на возможность не могу. Не знаю, с чем связано. И как вы нас слышите при этом, я не знаю. Но самое главное, вы нас услышали. Это самое важное. Потом тогда в личный диалог напишите, как все прошло. Мы вас поздравляем, поздравляем с новыми вас. инициациями. И главное теперь практикуйте. На этом сегодня все. Мы не прощаемся на связи с каждым из вас в личном диалоге. Если будут вопросы по изученному материалу, пишите всегда. Ответим, поможем разобраться. И не забывайте, чтобы были результаты от практики рейки. Должна быть сама практика в регулярном формате и отсутствие от ожиданий. Тогда все получится. Также напоминаю, что у нас по воскресеньям, это завтра, круг Целительство, круг рейки, обязательно присоединяйтесь каждое воскресенье в 12 часов по Москве, где бы мы ни были, что бы ни происходило, мы это всегда делаем, это благотворительная акция и поддержка прежде всего для учеников, поэтому участвуйте, нужно просто написать имя в посте, который выходит в середине недели, записаться на эту практику, там достаточно имени и по воскресеньям уже принимать этот поток. Вот мы выбираем какую-то тему, но все равно это целительский поток, в любом случае участвуйте, поставьте будильники, пусть это будет вашей такой практикой, чтобы постоянно-постоянно быть в этом потоке, потому что это помогает, конечно же, очень и очень. И в 13 часов в Москве каждый день у нас поддержка родовых энергий мужского формата, об этом на платформе обучения, если вдруг кто-то не знает, тоже есть такая возможность. Ну а на сегодня все. Всех обнимаем светом, светом и, любовью. и любовью. До скорых встреч. Всего хорошего. Всего всех доброго. Всех благ. Кстати, присоединяйтесь в Телеграме, я каждый день кое-что пишу в потоке. Вот тоже вдруг кто-то не знает. Все, всех благ. До свидания. Всего доброго. Всего хорошего.